Коллеги, всем здрасте. Сегодня будем говорить про entity framework и в частности про его использование в конкретном проекте. Проект называется только факты и понятное дело я буду говорить некоторые абстрактные штуки применительные к своему проекту для того, чтобы вы могли в дальнейшем использовать эти самые штуки в своих проектах. Итак, о чем сегодня речь? Я чуть позже покажу пару-тройку слайдов по поводу того, чего мы делаем. Но для начала я отвечу на несколько вопросов. Так, Первое, что такое ORM? ORM это Object Relational Mapping более м, подробно или понятно вы можете прочитать на сайте википедии, ссылка в описании конечно же, но я скажу своими словами итак, допустим у вас есть какая-то таблица в базе данных и какой-то объект в c -sharp. так вот ORM позволяет э, достаточно просто э, без каких-либо телодвижений дополнительных превратить вот эту вот запись в таблице SQL -а в конкретный объект в котором вы, с которым вы можете работать еще раз повторюсь, более подробное описание, конечно же, оно там более глубокое и имеет некоторые нюансы, но принцип примерно такой же. Есть разные варианты маппинга, то есть, когда одна таблица, один объект, или много таблиц, один объект, или много объектов, одна таблица, в общем, есть и другие варианты, но это уже как бы нюансы. Но суть в том, что это полезная штука, которая превращает записи в таблицу из а SQL, Light SQL превратить в конкретный объект в, ваших, в вашем коде. Итак, что такое Entity Framework Core? Это одна из реализаций Object Relation Mapping, потому что есть и другие реализации. В общем-то я достаточно много работал и с другими, но в общем остановился на Entity Framework Core, поэтому будем говорить только про него. Что такое Entity Framework Core? Это как раз реализация, которая написана Microsoft, которая имеет уже большую такую новую версию, предварительно была для не кросс приложений, был э, для Entity Framework, для .NET Framework был Entity Framework, потом появился Entity Framework Core, который является кроссплатформенным, и одна из основных особенностей это полностью асинхронное выполнение методов, в общем он заточен на кроссплатформенность, и э, на асинхронные вызовы. Ну и помимо этого до некоторого момента были до конца не реализованные фишечки, например такие как ну но, но в пятой версии все появилось. Более того появились достаточно мощные системы по логированию, по управлению этой системой, э, change Tracking. И в общем-то в общем-то я его использую и в общем он настоятельно рекомендую. Ну и переходя к следующему вопросу, хочется сказать следующее. На самом деле можно написать приложение и без использования Entity Framework Core, и на самом деле, и это так раньше и было. Когда существовало понятие двухзвенная архитектура, то есть вашим, вашими звеньями в вашей разработке было два, то есть SQL-сервер какой-нибудь да, и клиент. Когда клиент напрямую отправлял запросы в SQL-сервер, тогда было на самом деле глупо делать какую-то прослойку, которая могла бы как-то... То есть она являлась аппендиксом, да, каким-то лишним звеном, слабым звеном, можно сказать. Когда у вас вся логика и бизнес-логика находится непосредственно в SQL-сервере, тогда такое понятие как ORM, оно в принципе не имело смысла. Потому что делать какую-то дополнительную прослойку, которая могла вам помочь в обработке бизнес-логики, было бессмысленно. Это лишняя работа была. Но на каком-то этапе люди поняли, ну люди, я имею в виду разработчики, поняли, что надо бизнес-логику все-таки выносить из SQL-сервера, чтобы SQL-сервер, неважно какой, MySQL, MS SQL, или еще каким-то SQL, неважно. не были участником вот этой системы. Появилась трехзвенная архитектура, в которой, собственно говоря, бизнес-логика находится на отдельном уровне, то есть вынесена из SQL сервера. И здесь э, и появилось такое понятие, как ORM, то есть Object Relational Mapping появилось э, не просто так. Люди сначала поняли, что если вся логика лежит в SQL сервере, значит ее трудно поддерживать, трудно дебажить, трудно юнит-тестить. Ну и так далее. И вынесли эту бизнес-логику, которая не меняется вообще в принципе от и не привязана к базе данных, может быть покрыта юнит-тестами, может быть перенесена на другую платформу. В общем, получилось так, что вот этот объект mapping он, собственно говоря, и пригодился. Какие задачи он решает? Он решает задачи очень простые. Как я и сказал, объекты SQL сервера превращаются в объекты C-Sharp класса, то есть в классы. И с ними удобно работать, их удобно покрывать тестами. Без них, конечно же, опять же, можно обойтись. Но таким образом вам придется писать эту прослойку, опять же, если вы пишете трехзвенную архитектуру, вам эту прослушку придется писать самостоятельно, вручную, ваши ошибки, ваши вот эти вот все оно как бы вам потом вылезет боком. Либо, если вы не будете использовать э, вот эту вот э, самописную систему, то вам придется тогда писать двухзвенную архитектуру, что в принципе вас откидывает лет на 15-20 назад. Ну, я думаю, что это как минимум нецелесообразно. Хотя. Существуют некоторые моменты, когда вы просто физически можете, не, не, нет возможности использовать а, вот этот вот Entity Framework. Почему? То есть OR мне нужен в принципе, когда вы переписываете, допустим, монолит на новую микросервисную архитектуру. И есть такие микросервисы, которые, допустим, должны просто лезть на данном этапе в базу данных, чтобы потом последующим от них отказаться, или быть переписанными, или еще какой-то вариант, я не знаю. Ну, в общем, можно и без него, но я основательно не рекомендую. Ну и переходя к следующему вопросу, плюсы и минусы использования, в общем-то, я уже, наверное, так или иначе, в какой-то мере ответил на этот вопрос но попытаюсь еще раз собрать все воедино. Итак, плюсы. Ну, во-первых, вам не нужно писать все запросы, все крут, не нужно вам писать, это реализуется Entity Framework, ну, в общем-то, ОРМом, неважно каким, и э, в этом есть много плюсов, потому что ошибки которые могут быть все обработки которые уже написаны другими людьми другими авторами которые создали этот entity framework, в частности или там дапер в конце концов да уже как бы реализованы есть есть с чего начинать вам не нужно тратить на это время из минусов ну минусы наверное вот давайте мотану на следующий вопрос да есть такое понятие как big data и э, не в том смысле, когда вы работаете э, с машин леунинг или что-то такое. Я имею в виду Big дата в этом смысле, когда вы очень большой объем данных пропихиваете через Entity Framework. Когда вы пытаетесь сохранить большое количество строчек, большое количество связей. Вот в этом смысле Big дата. Никак к машин леунинг это не относится. И вот в этом варианте Entity Framework, наверное, в общем-то... Не нужно использовать либо использовать его по-другому. Почему? Entity Framework у него, на мой взгляд, опять же, у него задача другая. Задача у него облегчить работу с бизнес модели то есть облегчить работу по программированию бизнес-процессов, когда большое, манипуля... большое количество манипуляций с разными типами данных, с разными объектами, с их зависимости, свойствами навигации. Вот здесь Entity Framework просто исключительно решает все проблемы то есть вы получили какие какую-то сущность поменяли у нее свойства нажали сохранить все улетело в базу или когда вы там к одной сущности добавили там через append или через add какую-то коллекцию нажали сохранить они все сохранились вот это вот entity framework решает идеально но если у вас какая-то объемная информация то есть вот вы, вы должны допустим загрузить через excel или там xml там 30 тысяч там записи и сохранить их в базу данных. Но вот здесь Entity Framework, как вы понимаете, ну, ноль от него, так сказать, реакции должно быть. Он просто взял и сохранил. И, в общем-то, э, вот использование Entity правильно э, как раз и снимает все вопросы по отношению того, что нужно или не нужно его использовать. Во-первых, Entity Framework может сделать это, и 30, и 60 тысяч записей легко сохраняется. Есть такое понятие, которое влияет на производительность, которое называется Change Tracking. То есть, когда какую-то сущность вы загружаете из базы данных, Entity Framework, где-то там у себя в голове, отслеживает эту запись и отслеживает изменения ее свойств. И при нажатии save change то есть при вызове метода save change он сохраняет полученные изменения, за которыми следил. Если... Вам отслеживание этих не нужно, ну, например, когда вы делаете дату только на чтение, да, в каком-нибудь методе, getPaget или там getById, get прошу обращения, то здесь вам не нужно отслеживать, поэтому changeTracking нужно отключать. В этом случае э, Entity Framework ускоряется, ну, ну, скажу, в разы, да, я вот не помню, какое количество раз по сравнению с 3.1 и 5.0, но в 5.0 он ускорился еще быстрее, работа его. И, собственно говоря, когда вы получаете большое количество данных нужно сохранить, вот этот Change Tracker, если его отключить, то данные просто тупо провалятся в базу данных по образу и подобию, как если бы вы это делали через э, скрипт, который выполняли бы напрямую. Более того, э, плюсы э, здесь не кончаются, на самом деле. Здесь есть еще некоторые варианты. Во-первых, здесь автоматическое подключение транзакций. А автоматический rallback или как она называется, комит когда вы. То есть вы можете закомитить. Если вы не вызовете rollback, то данные будут закомичены. В общем, хотелось бы немножечко защитить вот этот entity framework. В общем, есть такая пословица: в кривых руках и калькулятор зависает. И вот мне кажется, те, которые спорят, нужен он или не нужен, я считаю, что вот как-то вот. Вот. Ну, вы меня поняли. Ладно, не будем вдаваться подробности. Давайте посмотрим следующий вопрос. И он звучит следующим образом, какие вопросы решает. Ну, в общем-то, так или иначе, я теперь точно ответил на пред... отвечая на предыдущий вопрос, я ответил на этот вопрос. Э и вывод, да, ну какой вывод? Entity Framework отличная штука. Она э умело в руках может послужить просто сигнификант, да, значительным. Э ускорением разработки систем. Более того, если вы сделаете какие-то базовые механизмы, то есть в базовых классах для работы с NIT-фреймворком, то они могут передаваться от проекта к проекту и то есть по, по нарастающей может ваш фреймворк как бы увеличиваться. То есть ваша доработка этого фреймворка будет подключать нужные вам библиотеки, нужные реализации включать, нужные оверрайды, и это еще больше ускоряет разработку любого приложения понятное дело если у вас только один проект и вы больше никак э, нигде не озадачены в создании других проектов то в общем то это вам и не нужно на мой взгляд ну и опять же склоняясь тому нужно или не нужно использовать это вот как ну правило хорошего тона все про них знают но кто-то использует кто-то нет также entity framework где-то используется где-то нет хотя может использоваться везде ну и еще тогда вот вопрос такой, меня часто спрашивают, Unity of Work нужен или нет. На самом деле, смотрите, в последнее время Entity Framework практически догнал реализацию Unity of Work и в том в частности репозитории паттерны репозитория по, по своим возможностям. То есть он может получить из базы, сохранить базу. В общем, никаких проблем с Entity Framework здесь не возникает. Но есть некоторые нюансы. Unity of Work... На тот момент, когда этот паттерн как бы задумывался, на мой взгляд, опять же, он э, был, то есть, если говорить про репозиторий, да, репозиторий, в общем-то, как, он дает абстракцию на доступ к базе данных. Когда появился Antiframework, паттерн репозиторий теоретически отпал, потому что Antiframework его реализует. Это очень важно понять, что... Э, Паттерны не менялись давно, но их использование, например, Unit of Work, объединяет использование репозиториев. И поэтому обобщенный метод сохранения всех данных со всех репозиториев, он тоже реализован в Entity Framework Core. Теоретически, ни Unit of Work, ни репозитории не нужны. Но, э, надо понимать, что э, репозиторий, который реализован в Entity Framework, например, ну вот в этом орг, он не до конца э, соответствует Заявленным требованиям вот этого репозитория. Например, аутентификация, авторизация, доступ по паролям, пейджинг, обработка результатов, сохранить. Вот это вот ничего в нем не реализовано. То есть пейджинг, понятно, вы можете через link сделать, но это вам нужно делать в каждом методе. Если у вас будет какой-то базовый getPage, там, Unit of Work репозиторий, я, ну, как к примеру, да, говорю, то вы просто говорите ему. Эй, вот этот Unital Work, используй этот Entity Framework э, объект, и у вас появляется пейджинг. В общем, опять же, повторюсь, Unital Entity Framework внутри себя реализует паттерны и репозиторий, и Unital Work, ну, частично, да? Ну, вернее, наверное, целиком и полностью при использовании транзакций. И это, в общем-то, хорошо. Но надо понимать, что если у вас свой собственный реализация репозиторий, в котором есть дополнительные фишки, в которых нету, собственно говоря, в Antity Framework, то вам их придется реализовывать. Какие, я уже назвал. И на этом, наверное, давайте остановимся, перейдем, перейдем к слайдам, которые я обещал показать, которые скажут, что мы, собственно говоря, делаем в этом проекте. А дальше будем практиковаться. Итак, как я и обещал, пару тройка слайдов, вернее, их четыре. В каждом описано, что мы делаем, для чего делаем и зачем, какие наши цели, какие аспекты будут затронуты в разработке вот этого приложения, которое называется «Только факты». И э, ключевой момент в том, что я хочу поделиться своим опытом. Пожалуйста, пишите комментарии, лайкайте, если вдруг понравилось. Это мне будет давать понимание того, что я делаю и в каком направлении двигаться дальше. Итак, первым делом для того, чтобы вообще как-то начать двигаться вперед, давайте я получу последние изменения. Моего проекта. Ну, понятно, что я в него гажу только один, но теоретически это привычка. И, в общем, настоятельно рекомендую ею вам обзавестись. Итак, у меня последние изменения получены. В общем-то, никто ничего не добавил, ну и хорошо. Сегодня тема видео application.db.context контекст файл. В основном будем ковыряться в нем, потому что он является наследником от Identity контекст, который подключает непосредственно user, то есть роли пользователя, claims пользователя, и в частности вот этот Identity DB контекст является базовым, является наследником от один момент вот DB контекст. То есть непосредственно этот самый Entity Framework Core. Ну и в общем-то, прежде чем начать, нужно определиться, что я хочу сделать Итак, моя задача Я хочу, чтобы все сущности, которые попадают в базу данных от, э, Наследованные от определенного интерфейса Автоматически проставляли время создания И при изменении, то есть при редактировании Я хочу, чтобы у них автоматически обновлялась дата UpdatedEd и у меня такой класс есть, который называется... Ау, так, секунду. Который называется Auditable. Ау, ну, вот, он лежит в той сборке, которую я раньше показывал. Называется EntityBase. И здесь есть у нас интерфейс, который называется iAuditable. И здесь есть, опять же, четыре свойства. Created CreatedBy, Created by. апдейт by. В общем-то, я объяснял. Давайте еще раз объясню. Created by и Updated At? Нет, created add и created by не меняется никогда, заполняется один раз только при попадании в базу данных. Это, в общем, такой опыт, и я не собираюсь от него отказываться, а штука всегда помогает. А вот updated ed и Updated by эти свойства, которые изменяются, если сущность претерпела какие-то изменения. Поменялось свойство, или еще какая-то штука там была обновлена в каких-то значениях, или в зависимости где-то прокинуто. То есть автоматически оно изменится когда вы используете entity Framework, то обновить вот эти свойства на самом деле достаточно сложно одно дело вы получили одну сущность например person у него есть updated UpdatedBy, и вы написали updated равно time now допустим UpdatedBy by равно там user identity но если у вас получается, что, допустим, есть какой-то список профилей, в котором вы изменили или, не дай бог, какие-нибудь зависимости, то внутри уже обновить каждое свойство на самом деле сложно. Но вот на эту вот проблему есть вот это простое решение, когда вы делаете оверрайт. Ну, давайте тогда по порядку начнем. Итак, что у меня есть? У меня есть возможность завирайдить метод, который называется Save changes. То есть, при сохранении в базу данных есть у меня 4 овирайда, да, вот Save Change bool, async, В общем, которые записывают базу данных, какие-то данные, соответственно, измененные в моей системе, в моей программе. И вот для них, собственно говоря, я и буду сейчас делать метод, который мне позволит автоматически э, назначить значение Назначить значение? Хорошо сказал <смех> э, э, Установить значение э, для определенных свойств, э, если они соответствуют моим требованиям Итак, поехали Итак, первым делом я хочу создать метод, который будет использоваться во всех э, Во всех вот выше показанных SaveChange методах, которые будут просто обрабатывать сущности перед тем, как они попадут в SaveChange, И для этого мне, соответственно, нужно создать какой-нибудь приватный метод. Пусть будет void, пусть будет какой-нибудь dbSafeChanges и он будет без параметров. Ну, теперь здесь первым делом. Мне нужны сущности, которые added, то есть, которые были добавлены. var ну, давайте, added um, entries это можно их взять из Change Trakera, entries. Вот они VM. И здесь нужно просто указать через Lambda я буду указывать Modify State. Вот равен этот. То есть э, у меня вот переменную у меня Entities. Давайте правильно назову Entities. У меня попадут все переменные, э, все сущности, все entries, да, которые были изменены в процессе работы. То есть, ой, добавлены, добавлены. И, соответственно, для того, чтобы не получить все измененные. Давайте модифайт. Я снова обращусь к change tracker. Ой, ну так тоже можно. Var mod entities. Это снова Change Tracker, Entries, V. И здесь я напишу лямбду, которая мне поможет по состоянию найти Entity State Modified. Ну и теперь, когда у меня есть сущности, э, вернее, если они у меня есть, я могу их сделать. Перечисление, и это будет у меня Entry. И теперь я могу проверить, если этот entry содержит объект, который является типом auditable, тогда его обработать. Если нет, сделать return, ну, в общем, до свидания. И тогда я могу сказать вот так вот, if entry entity, нет, не false, а entity, is not i auditable, ну, тогда, в общем, до свидос. Ничего не нужно делать. В противном случае мне нужно значение свойств каких-то подменить, ну, вернее, установить, в частности. Допустим, у меня есть свойство э, так, давайте тогда вот так. var э, created add равно entry нет, entry э, property и я здесь скажу name of э, i iauditable и created it. Ну, чтобы не промахнуться с названием, так, собственно говоря, тоже бывает. Мне нужно не просто взять, а current value, то есть то, чего у меня есть. Такую же я возьму и для, соответственно, update it, потому что я обычно при создании новой сущности и для created it, и для update it ставлю одно и то же значение, ну, мало ли на тот случай, что не менялась сущность. update it. Более того, мне нужно получить апдейт... давайте так вот Нет CreatedBy И здесь я должен тоже написать, соответственно created CreatedBy И, как вы понимаете UpdatedBy И название свойства поменять То есть UpdatedBy в общем, у меня таким образом я получаю все свойства, я их буду в дальнейшем обрабатывать. Но что касается created by, я хочу, что если бы у меня пришло какое-то значение, то я его не меняю. А если никакого нету, тогда я его, собственно говоря, заменяю на то, которое мне нужно. Ну и раз в моей базе, в данном варианте, я буду работать только сам с собой, да, то есть у меня теоретически created by и updated by будет э, всегда... Да нет, у меня есть комментарий, Нет, у меня нет комментариев. ну возможно, они будут. Но все равно я буду обрабатывать. Тогда мне нужно какое-то свойство по умолчанию завести. То есть название. Пусть это будет const string default user. И пусть он называется, давайте вот так вот, system. Ну, не буду писать колобонга. Default user. Что он мне предлагает? Нет, он мне будет system. И я скажу так. Если у меня createdBy так это у меня строка я напишу string из null rempty created by это у меня объект я ему скажу to string так ну давайте вот так он же мне может быть не равен нулю так если он а он не равен ну то есть я его получил ну хотя тут на самом деле я его в любом случае получаю потому что у меня имплементация интерфейса поэтому я скажу так. Если createdBy не равен ну, то есть если равен ну, тогда вот этот самый createdBy равен э, default user. Ну, так, конечно же, работать не будет. <laughs> я тут фигню написал. Давайте, ups, э, давайте вот так вот use. Окей. Okay. А, нет, мне нужно вот этот вот. То есть я тогда это свойство... Current value отдам вот сюда, вот, вот таким вот образом. То есть я его сначала получаю, проверяю, если оно не равно, то подставляю новое значение. Теоретически можно было так не делать, но случаи бывают разные, лучше получить, в общем, просто. Просто я сделаю так. Вот, ну и, соответственно, я сделаю то же самое, Ctrl-C, соответственно, Ctrl-V, и для свойства, которое называется updatedBy. И, соответственно, также подменю это значение э, вот этим самым свойством новым. Э, вернее, дефолтовым значением. То есть, если у меня ничего не задано, то мне автоматически поставится слово system. И, соответственно, мне теперь нужно разобраться э, с датами. Ну, с ними на самом деле очень просто. var default date будет равняться dateTime. Не-не-не. DateTime. UTC Now Ну, в общем, я всегда использую UTC Now Потому что э, задачи, которые приходится решать Они не лежат в одном регионе с часовыми поясами Поэтому UTC, а отсюда вот дальше все пляски И, соответственно, мне нужно теперь снова проверить Если мне не пришло никакого значения То есть я намеренно где-то задал значение То есть если даже не так Если у меня значение задано И оно больше, допустим, 1970 -го года Тогда я его не трогаю. Если меньше, то есть дефолтовое, нулевое, то есть был, нет, не так. То есть значение, которое не нул, оно всегда будет 0.1.0.1, то есть значение присутствовать будет. Мне нужно проверить именно, что оно больше определенного э, дефолтного значения, и если оно не больше, тогда я его буду заменять на дефолтное. И таким образом я проверяю, если у меня свойство created by, ну давайте вот тоже я вот, вот таким вот образом сделаю. Если у меня updated by, ну давайте тогда нет, created by, нет, created at, created at. Это же у меня day time, и оно у меня не null, и я тогда могу сказать, что оно мне его нужно привести к типу. Ну или можно воспользоваться parsing data parse created add to string и взять у него year например больше 1970 года так у меня здесь это свойство оно всегда не null потому что у меня свойство не null был вот и если оно больше 70 -го года то давайте так сделаем если меньше 70 -го года тогда created add это свойство current value я отдам новое значение которое будет default date ну, в общем текущее значение подставляя и соответственно теперь я могу сделать то же самое для апдейта это но здесь немножко сложнее мне апдейт это он null был поэтому мне нужно проверять на то что он еще и не null. давайте тогда скопируем эту штуку поставлю вот сюда здесь напишу Updated add. И скажу сначала. Ну давайте тогда не так скажу. Давайте скажу вот так. Если updated add не равен ну и меньше и больше, и здесь напишем updated add. Э, в общем, вот примерно каким-то таким способом. Конечно же, можно все это оптимизировать, но я хочу как раз наглядно показать, как, как это должно в принципе работают, то есть у меня задача показать принципы. Ну и после того, как у меня здесь вот эта вот вся фигня приключилась, я установил новые свойства, я установил кардата то есть это она отработает по образу и подобию при создании нового свойства. Если она аудита была, я нахожу свойства, проверяю. Давайте я вот эту штуку подниму наверх, потому что она, возможно, пригодится и в другом варианте, ну в смысле, в другом методе. Вот. То есть получается, что есть ли у меня свойства был я нахожу их значение, проверяю их на наличие там, определенных правил, и если оно не задано, то есть пустое в данном, я ставлю пользователя по умолчанию, и если оно меньше определенной даты, то есть год меньше там, 970, например, то я ставлю дату по умолчанию. Ну, на самом деле, как вы понимаете, это еще не завершенная э, реализация, но я хочу показать следующее. То есть вот эти вот операции, то есть вот этот метод я хочу реализовывать, то есть я хочу, чтобы он вызывался в каждом из вариантов change с синком без осинка, с дополнительными параметрами. И я хочу, чтобы это было в каждом моем application, э, в DB-контексте, в любом из приложений. Сейчас это будет работать только в одном. Я хочу сделать следующее. Я хочу сделать базовый класс, в котором вот это вот все будет реализовано по умолчанию, а потом этот базовый класс просто, ну, в конце концов, ну, или создать нугит-пакет, или копировать, грубо говоря, перенося уже в новый application.db.context, в, в новый entity framework, в другом проекте, всю э, реализацию. Для этого вам что мне нужно сделать? Давайте я создам... Э, Давайте я создам новый класс, который назову... Я не, не буду пользоваться решарпером, чтобы он быстренько мне создал. Я создам это вручную. Да? Так, это у меня будет public-class-abstract. Нет, это будет abstract класс, который будет называться db-context-base. Пусть будет bass И в моем варианте, ну, давайте вот так вот, я сделаю его наследником как раз вот от этого контекста, то есть от этого файла. Мне этого будет достаточно. И теперь я вот эту вот сюррелизацию перенесу в базовый класс. А мой application db-контекст у нас следует db-контекст base. Теперь мне нужно сделать конструктор. и Теоретически он будет совпадать, за исключением одного маленького нюанса. Этот нюанс называется Protected. Вот. И теперь получается, что я сюда прокидываю, но я могу вот эту штуку убрать. И, соответственно, у меня... Да, конечно же, это будет конструктор. И, соответственно, у меня вот этот класс теперь может быть и частью NuGet пакета и, допустим, еще какой-нибудь там реализации, может быть, каким-нибудь файлом, который буду таскать между проектами. В общем, получается, что давайте я вот так вот сделаю muftu. Вот он он у меня. И я, наверное, вот так вот сделаю base папку. И вот этот dbContextBase, я перенесу в эту папку. И вот что у меня получилось. Итак, у меня есть application dbContext, значение с которого я вот так вот вынес. В другой класс и он вот такого вот чистенький дальше у меня здесь получается как раз та самая реализация в общем я как бы ну вы понимаете я унифицировал эту разработку у меня теперь этот класс может быть наследником любого другого класса любого другого db контекста ну и дальше теперь продолжим реализацию что на самом деле что я хочу сделать я хочу сделать следующее у меня есть возможность при обновлении вот этих вот штук, вот этих вот методов, выдать сообщение, то есть какой-то экзепшен, или там, я не знаю, сообщение, да, в конце концов. И я сделал вот этот вот базовую базификацию, да, если так можно выразиться, для того, чтобы здесь заиспользовать одну из своих сборок. Я ее называю Колобонга unit of work. И зачем она нужна? На самом деле она дает э, ну, некоторые классы, которые, собственно говоря, я могу использовать вот как раз здесь. Я сейчас покажу. Итак, у меня есть свойство, которое называется... Давайте я создам свойство. Э, пусть оно называется save, change. Нет, вот так вот. Change, result. Вот он. И, соответственно, пусть так и называется. И как раз в базовом классе я вот этот SaveChangeResult буду инициализировать. New. Вот таким вот образом. То есть у меня создается вот этот вот э, SaveChangeContext, который создается... Ой, контекст. SaveChangeResult, в котором есть возможность указать... Э, добавить какие-то сообщения при обработке. Прокинуть exception наверх. Создать там список где тут сообщение, да, ну и, в общем-то, окей э, okay или true говорит о том, что э, были ли я ошибки или нет. Если есть exception, то будет окей okay, false. Ну, в общем, если мне совершится какая-то э, ошибка, я смогу узнать об этом, ну, где-то выше в приложении. И, соответственно, э, как это использовать. Я могу сказать э, save change result at message и написать там, э, ну, допустим, сколько там сам... Э, ну, допустим, Entities были, были обновлены там, ну, давайте напишем Created, но ну, вы здесь можете потом добавить любое нужное вам сообщение. Ну, соответственно, если была какая-то exception или там я могу вот это все обернуть в try ну, я думаю, что нужно один раз написать и в exception уже потом не обрабатывать. Но всяко разно бывает. В общем, на ваше усмотрение. Ну и единственное, чем мне теперь осталось сделать обработку вот для этого метода. Оно будет примерно по такому же принципу. Давайте я напишу, чтобы сэкономить ваше время, а вам просто покажу. Ну и в общем-то, что я имел в виду. То есть у меня тоже самый принцип обработки. Да, есть сущности, которые у меня сейчас обновляется в базе данных. Я нахожу их и они что они унаследованы. Таудиты был, я подменяю свойства либо на дефолт user, либо на то, что было указано, то есть оставляю без изменений и э, также обновляю дату обдатитэт, если этот пользователь, э, если эта сущность не имеет даты э, изменений. Ну то есть теоретически любые сущности мне обдатитэт не нужно ставить. Собственно говоря, для этого я сделал здесь где-то у меня есть инфраструкция, маппер и факт. Я сделал игнор, потому что она будет всегда поставляться при обработке базы данных, то, что я говорил в предыдущих видео. Ну и, в общем, подработать это будет вот именно таким вот способом. Давайте я сейчас все лишнее закрою. А лишнее это как раз вот это вот. Сейчас еще вот так красоту наведем и вообще вот так вот все чудненько. Ну раз я написал метод, теперь его нужно где-то заиспользовать. И, в общем-то, все сводится к тому, чтобы сделать override э, метода save change давайте я вот так вот красиво сделаю и здесь я просто вызову этот метод соответственно у меня пойдет обработка внутри и далее, ну в общем-то, как вы понимаете я должен делать то же самое save change для булевого значения когда там дополнительный параметр и я здесь тоже это сделать должен потому что бывает так, что Сделаешь в одном методе, а используешь в другом, Ну, в общем это не камельфо. И еще один overrate, вернее, еще два SaveChange э, с токеном. Где-то свернем. Я здесь делаю db change. В общем-то, здесь у меня тоже. И еще один, короче, overright. Будем сделать SaveChange, async. Давайте я вот это тоже сверну. И здесь делаю DB Save Change. Ну, в общем-то, вот как-то вот так вот это должно работать. И осталось только это на самом деле. Давайте проверим это. И сделать это очень просто. В общем, давайте я сделаю вот таким вот образом. У меня есть Home Controller. Здесь у меня есть класс Index. Ой, в смысле, метод Index, который при нажатии в 5 будет открываться первым, и я здесь добавлю. Ну, пока Unit of Work, да, unit, unit of Work я добавлял уже, да, сейчас проверим, сейчас мы проверим. Uh, где у нас? Дабл клик. Unit of Work, лабонга, да, Unit of Work есть, и uh, это же замечательно. Тогда я, собственно говоря, могу его использовать. Ну, и давайте я тогда вот так вот скажу. Uh, from Services, то есть это будет inject из сервисов, а Unit of Work. Ну, пусть будет Unit.org. И здесь я, собственно говоря, могу сделать следующее. VAR. Ну, давайте я не буду использовать Unit.org. Давайте я сделаю получение из e сервисов непосредственно самого контекста. Application, db-контекст. Контекст. Вот. И здесь скажу, что я хочу в контекст э, добавить. Так, я буду добавлять факты. Ну, смотрите, о, у меня оказывается не установлены факты все очень просто если я хочу обращаться к конкретному типу сущности, ну например здесь факт или допустим text то мне нужно сделать э, следующее ну во-первых убрать всякую гадость и далее создать свойство property которое будет db set и тип факт факт fact, естественно название facts и второй который будет ну, я так понимаю, будет tags. Ну, хотя мне это, в принципе, не нужно, но пусть будет тег. И таким образом я теперь смогу... Сейчас, один момент. Да. И теперь я смогу обратиться... Вот, смотрите, у меня появились факты и теги. И, соответственно, если факт, я могу теперь сказать добавить. Или добавить async. Ну, я буду просто добавлять. И э, пусть это будет факт. Я его сделаю через переменную. Пусть будет var new... Факт. Пусть он будет абсолютно пустой и голый. И saveChange. Да, мне нужно теперь сделать контекст save change. Смотрите, у меня появилось свойство контекст резал. Теперь я говорю saveChange. И у меня будет вызван, вызван метод один из тех, которые мой, мной оверайдены. И давайте я сделаю, наверное... Ну, я не хочу за засыпать в базу данных всякую дрянь я хочу сделать через транзакцию var äh, transaction давайте я его назову tran равно контекст. ну и опять же просто для демонстрации begin transaction нет db context ой database begin transaction и я даже и скажу using чтобы она была и здесь в конце говорю save change и скажу tran äh, rollback. Ну, в общем, я откачу все изменения, чтобы просто показать, как это работает на примере SafeChange. Такую, так сказать, всю кухню вот этого механизма. А в базу ничего не попадет, потому что я откачу транзакции. И, в общем-то, для чего я делаю это свойство, которое называется... А, сейчас скажу, как оно называется. М -м, забыл. Э -э, где? SafeChangeResult. Вот. В общем, когда я делаю сохраниться, я могу потом сказать, если ли контекст Save change result is OK, то есть не было никаких исключений, то в общем-то я могу сказать transaction commit. А если были какие-то исключения, тогда, ну, собственно говоря, и return тоже нужно сделать, да, чтобы потом не откатилась она. Вот. Это такая грубая э, вот, реализация, да, как то работает. Понятно, что Application DB контекст используют через iunitwork. Work, в принципе, тот же самый абсолютно. То есть вот эти дополнительные штуки, они как бы позволяют использовать ну, более, более тонко, да, если можно так выразиться, вот эту вот реализацию. Комит у меня, конечно же, не будет, я не хочу этого делать, но я хочу вам показать, как это будет работать. Итак, я нажимаю F5. Сайт мне не нужен, я его свернул. Да, вот упала бряка. Вот я получил dbkntext. Он у меня зарегистрирован, конечно же, в системе. Вот я создаю новый факт. Вот я добавляю факт. Вот я нажимаю Save Change. И вот я попадаю вот сюда. Здесь у меня оно NULL. Ага, NULL оно, потому что у меня нет текущего значения. Ну да, я, конечно, здесь промахнулся. И э, давайте я сделаю здесь вот так. Да, у меня значение, конечно же, может быть не задано. И здесь оно уже будет а, то же самое. Ну, теоретически можно было не использовать. Вот так вот. Э, давайте запустим еще раз. Хорошо, что проверил. Ну, вот эти вот новые фишечки в языке э, C-Sharp, которые появились там, лбу вот эти вот. Они дают как плюсы, так в общем-то, и минусы. Если у вас база данных э, какая-то вот старая, и вы начинаете натягивать миграции, можно все сломать. Надо, в общем, то аккуратно к этому подходить. Итак, я нажимаю Save Change, давайте я поставлю бряку прямо вот здесь. Нажимаю в 10 мы попали в этот метод, нашли вот на сущности, то есть Entity, и мне показывается, что остается одна сущность, факт. И у нее есть свойства. И даже где-то здесь есть вот Entry. Это как раз она говорит, что у меня, в общем-то, в этой сущности есть. И дальше я начинаю пробегать э, по всем свойствам. Нахожу их. Дальше проходим по значениям. И, в общем, на выходе давайте Ctrl F10 нажму. Мы попали в эту точку. И теперь у меня у Entry есть entity и у entity теперь смотрите у меня стоит э, created add тем установлено и created by system и updated by стоит, и updated add не стоит что-то не случилось так где-то я промахнулся давайте посмотрим значит updated add вот она она у нас стоит и мы ее здесь меньше задаем updated add а она если оно равно нулю, ну, конечно же, это, это лажа. Ну, в общем, проверяйте себя. Давайте запустим еще раз. Что-то у меня ноутбук расшалился. Разогнался. Так, это мне не нужно. Давайте упали в бряку. Смотрим еще раз. Я нажимаю отпустить бряку мы попали в сейф проверяем сущности я сразу иду в конечную точку ctrl f10 Воу. не попал так ctrl ага если она равна ну ну да конечно я тут фигню маюсь если она равна ну да ну что ж опять же скажу что и просто руху бывает порнуха конечно же если она не равна ну правильно а если а если она равна ну, ой, куда же я написал-то, что ж вы молчите? А вот если, то есть, э, если, да, то есть, она равна ну, тогда мы просто ставим текущую дату и алявлюга не гусей. Все, давайте еще раз запустим, ну, чтобы убедиться, что этот механизм работает. Просто у меня эта реализация есть в специальной сборке. И я, грубо говоря, заново ее переписываю. Но, тем не менее, это иногда полезно. Так, это мне не нужно. Смотрим f10. Тут я сразу нажимаю f5. Попали сюда. Давайте я поставлю бряку вот здесь. Отсюда его уберу f5. Мы попали на выход. У нас есть entry, есть entity. И в этом entity есть заданные все параметры. Ну, то есть. Как раз вот время создания, время обновления, кем создано. И теперь осталось э, нажать стоп и сказать, что я хочу у этого факта задать следующие свойства. Created, допустим, by, ну пусть будет колобонга. И, допустим, updated by, ну на тот случай, э, что если вдруг у меня ну, потребуется все-таки заносить информацию о том, кто изменил эту запись. Я отсюда я бряку уберу, запущу еще разочек. Так. И вот я оказался в той точке, где у нас можно проверить замененные свойства. Но вот смотрите, если свойства было в нем значение, то оно, собственно говоря, заменилось. Да, кстати, я хотел проверить э, именно на date time еще, так. И давайте это все-таки сделаем. Такс, и еще у меня, да, наверное, здесь нужно тоже сделать rollback, который а у меня в базу это все прилетит. А комиты не будет. Ну ладно, неважно. Тогда я здесь еще добавлю одно свойство измененное, допустим, Created add, И я поставлю New Day Time, поставлю, допустим, 2020 год. Это же меньше, чем 91. -й. Ой, 2001. То есть 2021. Я скимасяский. Вот. И давайте проверим еще в конце концов, чтобы это все заработало. нам не нужно, мы попали сюда, смотрим на подмененные свойства entity и здесь смотрим, да, смотрите, если дата была то она остается, если ее не было она подставляется, created at, created by подставляется всегда update by тоже соответственно при изменениях ну и в общем-то легко теперь понять, что если я какую-то сущность изменю, нажму save change, то у нее автоматически подставится значение всех свойств Uh, ну, свойств всех <laughs> updated date, by uh, подставится автоматически и это, в общем-то, как бы упрощает работу с этими свойствами. Более того, еще раз повторюсь, да, то есть, если вы uh, работаете с, одним, uh, с одной сущностью, то ее изменения, то есть updated date, updated by это uh, легко поставить там нужные вам. Но если вы по свойствам зависимости работаете, то есть через свойства навигации, пачку свойств, пачку сущностей, пачку объектов и обновляете, то они будут обновлены за, за вас и вам не придется это делать для каждой вложенной сущности. В этом плюс, собственно говоря. Ну и э, в общем-то наверное что? Наверное надо заканчивать на этом. Да? Мне больше в принципе-то рассказать нечего. Так, я пока это закрою, это закрою и здесь я все откачу. Из, отменить изменения. У меня Home контроллер вернулся в первоназначный вид А в общем-то, э, что получается? Получается, что вот тот самый реализацию По обновлению сущности, централизованно в одном месте э, Я сделал И в общем-то, что я хотел сказать этим Вы можете вот, вот эти методы использовать ну, на свое усмотрение Здесь э, есть, как вы понимаете, не только Change, Есть еще пачка всякой... Всякой нужной и ненужная хрени, которую, собственно говоря, вы тоже можете использовать. Например, переопределить метод поиска, да, или там э, какие-то там удаления, да, то есть при удалении не реально удалять запись, а просто помечать ее на удаление. То есть, вот здесь, вот у нас entity, когда приходит, у нее есть deleted true, вы ставите entity. Э, э, как она называется там? State, да? Нет, не помню я здесь remove уже идет как конкретно entity вы здесь подставляете через change tracker э, находите это свойство говорите, что оно не deleted, а modified а свойство is deleted равно true вот, вот собственно говоря вся обработка то есть это решается централизованно в одном месте Ну, в общем я думаю, что вы разберетесь потому что, потому что я в этом уверен а на этом, наверное, я закончу это видео в принципе я рассказал все, что хотел вам спасибо, что смотрите всего доброго, пишите правильный код и от вас я жду комментарии, замечания, предложения ну, в общем, пишите что-нибудь лайкайте что-нибудь, в общем, чтобы я знал, в какую сторону дальше двигаться всего доброго и пока